позиция звездки так вот мы размяли да, дошли до кулачковую технику, уже согрели так сильно до да? достаточно до покраснения и после этого продолжаем всегда решать этот позвоночник вот закончили на вот этом движении да и теперь прием называется нож входит в масло мы разрезаем как бы человека вот пополам получается вот от тонкой косточки все шире шире шире шире шире да раздвигаем тазовые кости от ребер и соответственно получается вот этот это предмет прикосновения наш мы толкаем в обратную сторону да, то есть таз толкаем назад а все да. что выше растет да, скелет имеется в имеет то мы толкаем вверх этим самым мы расслабляем а вот, тут находится квадратные мышцы помните мы рисовали да mm -hmm. они вот так идут и вот так растут и вот так растут косые также мышцы вот тут. Широчайшая мышца спины идет вот туда, к плечу, крепится у плеча. <coughs> Поэтому вот мы входим. Обращайте внимание, что локтем по естественным отросткам промахиваемся, не бьем. То есть вот мимо, да? Кому надо, можно и глубже зайти, да? Ну, есть, ну так бывает болезненно, там, почки, там, да? Так что мы немножко, чуть не доходим. И отодвигаем таз, видите, вниз. Вторая рука тут же входит, отодвигает ребра вверх. Вот мы раздвигаем их, видите, одна пошла рука, вторая пошла. Одна пошла прям друг за другом, они идут. Потом растягиваем по всему корпусу, и эта рука встает на ягодицу. А это разминает трапецию в этот момент. По ягодице она рисует концентрические круги, четыре круга, вот так вот. Не по больно? Потом... Не больно, да? Не, не больно. Потом отодвигаем, рисуем четыре полосы вот туда. Отодвигая, да, все вниз переходим на вот этот наш сустав ппс пояснично-подвздошный да вот в эту ямочку туда встаем и убиваем таз назад теперь сам таз я вам говорил что ягодица заканчивается здесь но по сути кости но выше вот если бить костью по кости это всегда больно поэтому ни по ассистам ни по ребрам мы не вводим некоторые берут вот так вот раз и прям локти по ребрам это очень больно и просто не делаете то есть делаем середину предплечья вот этой часть, вот так гораздо мягче и плотнее получается. А здесь, чтобы не попасть, мы берем немножко складочку, где-то 3-4 сантиметра сверху откладываем и вот через нее сюда нажимаем по диагонали, соответственно. В гребень, да? Да, прямо в гребень. И таз отодвигается, чувствуешь, что ты разъединяется. Вот. И это, соответственно, тест. Если у человека есть грыжа, то тут стрельнет. Не стрелял здесь? Нет. Вот. Мы тебя поздравляем, грыжи нету. Спасибо. А ты говорила, зря пришла. Вот. И маневрируйте. Смотрите, если прямо стрельм локтя, да, вот, будет больно, тогда ставьте вот так, чтобы вот эта поверхность была, это ударная часть да. Вот, получается у нас вот как бы это инструмент золото а это океанка прошли вот так вот ну мы с вами подтягиваемся еще вот восьмерки всякие делать вот такие вот заменяем локоть например можно не заменять можно этим же локтем вести по ребрам дальше да разминаю а можно заменить кому удобно посмотреть с каким локтем удобно то же самое этим локтем делать. двумя можно да двумя. Можно двумя, да. В общем, смысл в том, что у нас локоть второй загнут вверх, и вот у нас корпус идет. Даем достаточно сильно. Mm -hmm. Даем для декомпрессии вперед и вниз. Видите, сначала рисуем большие круги, как блюдечки Обратите внимание, что возле позвоночника мы двигаемся вверх. Mm -hmm. То есть закругляемся не в эту сторону, а все-таки в эту сторону. Mm -hmm. Многие массажные кресла, там есть или всякие такие подушки. Они вот немножко неправильно построены, потому что их вращение идет вот так вниз, то есть они получаются, по чуть-чуть, по сжимают. А надо же раз, разжимать, то есть вот вот. Раздвигаем, да, да, да. Да, то есть поняли? Сначала круги получаются, против часовой стрелки вот такие блюдечки. С этой стороны будут они по часовой стрелочке. Далее нам надо попасть локтем в реберно-поперечное сочленение вот сюда. Это получается ферблат маленьких, маленький от нарушенных часов, вот такой вот. То есть локтями идем уже поменьше. Раз, раз, раз, и вот немножко туда подбиваем. У кого-то можно почувствовать, что прям что-то выпирает, там, да? Mm -hmm. Прям может так раз, найти, оп, туда прям, оп, нажать посильнее. Прям головой, так как маятник, используйте голову, руку также, же, оп. Смотрите, вот в этом положении вектор идет вот через руки, да? Mm -hmm. Если я в этом положении нахожусь, то вектор идет через плечо мое. То есть я давлю вот так вот голову в эту сторону. И тоже получается, видите, по диагонали вперед и вниз. Вот, продавили. И где остановились, там продолжаем. Следующая серия приемов, это рубанок называется. Ставим так руку, вот видите, как рубанок. Рука наша движется вдоль. Четыре полосы растираем. Потом... А, подожди, извини, Чего? можно вопрос, Олег? Ты получается вниз... А движение же должно быть туда, наоборот, в голове. Ну, это растирающее движение. А, можно так, да? Это просто растирающее. Да? Локтем туда, сюда, туда, сюда. А просто сезон. расшатываем в длину. Паузу сделай, да? Сейчас Я пишу. Это же паузу сделай. Угу. Что у нас спрашивают?